Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и сегодня мы поговорим о новой видеокарте Gigabyte 3070Ti Gaming OC. Да, одну из тех видеокарт, которую многие из вас не смогли купить в прошлый четверг на старте продаж. Я с нашим любимым ДНСом тоже остался в пролете, но радует то, что мне карту заслала на тесты сама компания Gigabyte. Жаль, что она пробыла со мной всего неделю, но за это время я постарался сделать для вас Максимум полезных тестов. Итак, друзья, говорить о результатах 3070 Ti в целом, как о группе видеокарт на самом деле глупо. Я думаю, что вы уже насмотрелись разных тестов и сравнений, и я вам тут Америку не открою. Хотя в конце видео я, конечно же, внесу свои 5 копеек и в этот вопрос. Однако основное внимание мы сосредоточим именно на рассмотрении нашей модели Gaming OC, разберем ее до винтика, изучим строение и подумаем стоит ли ее покупать или нет, конечно же когда появится возможность и когда устаканятся цены. Итак, карта воистину огромная, и если длина ее вполне адекватная, 320 мм, то толщина великовата, примерно 55 Это означает, что карта минимум 2,5 слотовая, что на самом деле довольно много. Толщина ее, как вы понимаете, определяется не просто желанием дизайнера, а огромным радиатором, который установили вовнутрь. Поэтому давайте не будем тянуть кота за причинное место и раскрутим ее, да посмотреть, что же там к чему. Итак, внутри мы видим огромный алюминиевый радиатор, весь пронизанный тепловыми трубками, которые соединены с медным пятаком посередине. Он у нас охлаждает как непосредственно чип графического процессора, так и наши чипы видеопамяти. Контакт с чипами памяти идет через термопрокладки толщиной аж в 3 миллиметра. Что касается зоны ВРМ, то она контактирует с вот таким вот ребром на самом радиаторе. А Отвод тепла тут идет как непосредственно от атмосфетов, так и от и что в целом хорошо. Особых претензий к организации такой системы охлаждения у меня на самом деле нету. Однако есть два неприятных нюанса. Во-первых, бэкплейт карты хоть и сделан из металла, но почему-то никак не контактирует с элементами на самой печатной плате. То есть он тут просто для галочки или ради красоты, называйте как хотите. Ну и во-вторых, разборка не самая простая. Во многом потому, что открутив болты, очень неудобно отсоединять разъемы вентиляторов. Их тут три штуки, они находятся с разных сторон и причем один из них почему-то загородили другим. То есть как добраться до его зажима, догадывайтесь сами. Но это друзья, все мелочи, нельзя назвать это какими-то серьезными косяками. И раз уж мы залезли вовнутрь, то давайте изучим также и систему питания, она нам до боли на самом деле знакома по другим платам 30 серии. Что же тут общего, спросите вы, ну во-первых, мы видим ставшую уже традиционной небольшую по габаритам печатную плату, которая намного меньше, чем сама система охлаждения, во-вторых, тут используются достаточно популярные контроллеры питания. Их тут три штуки. Во-первых, контроллер UP5650Q, который, как мы считаем, не принимает участия в управлении питанием, а, насколько известно, является лишь контроллером шины. Во-вторых, восьмиканальный up 9512 r у нас отвечает непосредственно за управление питанием GPU, и управляет он сразу десятью юмосфетами x 653 на 50 ампер каждый от компании Vishray. Поскольку каналов у контроллера меньше, чем самих мосфетов, то управление идет скорее всего не напрямую, а есть распараллеливание сигнала от одной или нескольких фаз. Ну и вдобавок тут стоит двухканальный контроллер UP1666Q, который отвечает за управление питанием чипов памяти. На каждую из двух фаз памяти приходится один MOSFET QN3102 и два MOSFET QN3106 от компании UP. Что можно сказать о такой системе питания? Но сказать, что она какая-то крутая или какая-то особенная, на самом деле нельзя. Почти идентичные варианты мы видели на картах 360 Ti и 3070, как у Гигабайта, так и у других производителей. Сказать, что все плохо, тоже нельзя. То есть абсолютно никаких предпосылок для этого нету. Так что я бы сказал, что система питания тут вполне соответствует своим задачам. Не больше и на самом деле не меньше. Запитывается все это дело за счет двух 8 коннекторов, а фишкой плат 30 серии стало размещение их по центру карты, во многом благодаря той самой короткой печатной плате и достаточно длинному радиатору. Тут их, слава богу, специально вынесли к краю, ибо такой вариант субъективно выглядит лучше и несколько удобней. Также тут мы видим переключатель биоса в карты, по сути своей у нее есть два биоса, один OC, то бишь разогнанный с повышенными частотами и второй Silent или он же по-русски бесшумный. Аналогичные вещи мы в принципе видели на 3070 Game Rock от компании Полит. Давайте же перейдем к тестам и первым делом посмотрим как два этих биоса работают на гигабайте. Как мы видим в Silent режиме в сравнении с OC, частота ядра падает примерно на 50 МГц, скорости вентиляторов также опускаются с 1950 до 1500 оборотов в минуту. При этом температура самой видеокарты увеличивается с 67 градусов до 71. Что же касается уровня шума, то он в режиме действительно существенно снижается. С очень шумных 40 дБ до почти бесшумных 32 Напомню вам, что 32 дБ ухо почти не улавливает, ибо это уровень фонового шума в пустой комнате. Так что сайлент режим действительно работает и смысл его включения определенно есть. Но что же происходит с FPS, спросите вы? Как вы видите, в Horizon Zero Dawn он почти не меняется. Все изменения на уровне погрешности. Может быть вы получите 1-2 кадра разницы в каких-то играх, но я думаю, что не более. И да, если вы задаетесь вопросом, а можно ли сделать карту более холодной, в OC режиме, при полной нагрузке, то отвечаю. Максимальная скорость вертушек тут 2050 оборотов в минуту, так что в OC режиме они пашут почти на полную. И запаса по охлаждению тут, к сожалению, нету, но 67 градусов это очень хороший результат. Ну да ладно, друзья, с режимом биосов вроде разобрались, и давайте теперь перейдем непосредственно к тестам, и сравним нашу карточку с 360 Ti и 3070. Сразу хочу сказать, что взять 360 Ti и 3070 опять на тест у меня возможности не было, ввиду их высокой стоимости и отсутствия у многих магазинах. Поэтому сравнивать мы будем со старыми результатами, но нужно понимать, что тесты делались давно, тесты делались на разных платформах, плюс поменялась версия дров и обновились сами игры, так что точности до единого FPS ждать не нужно. Однако друзья, грубые выводы на основании этих тестов все-таки сделать можно. Итак, первая игра моя любимая Horizon Zero Dawn. Настройки графики максимальные и в 4к мы имеем стабильные 60 кадров, что примерно на 5-6 кадров или на 10% больше чем у соседки 3070 и примерно на 20% превосходит 3060 Ti. В Quad HD разрыв в процентах примерно тот же, и с 3070 Ti вы будете получать уже в среднем в районе 100 кадров. В Full HD карта способна обеспечить уже порядка 120 кадров, а разница в процентах между картами остается плюс-минус аналогичная, вот как-то так. Следующая игра Старичок-Ведьмачок. Настройки графики максимальные, ну или как тут это называется, запредельные. В 4К имеем в среднем 73 кадра, что на 10% больше, чем у 3070, и на 20% опережает 3060 Ti. В HD у нас плюс-минус аналогичный отрыв и свыше 120 кадров по среднему FPS. Full HD карта выдает уже 160 и этого хватит даже для игры на каком-то высокочастотном мониторе со 144 Гц, но в процентах отличия между картами остаются плюс-минус прежними. Третье в списке у нас Valhalla. Настройки и графики максимальные, и как показывает практика, играть в 4К ни на одной из этих видеокарт на максимальных настройках некомфортно. И надо либо существенно занижать настройки, либо переходить в Quad HD разрешение. В Quad HD FPS на 3070 Ti уже под 70 кадров, однако отрыв от обычной 3070 становится еще меньше, то есть буквально 6% или 4-5 кадров, и 10 кадров или 15% в сравнении с 360 Ti. Однако друзья, мне кажется, что сокращение разрыва вызвано не разницей в работе видеокарт в разных разрешениях, а разницей в наших тестовых конфигурациях, то есть 3070 и 360 Ti, как вы помните, я тестировал на не 5800, а 3070Ti на Intel 9900K. И именно Valhalla создавалось, насколько я знаю, при поддержке AMD, что и должно давать такое существенное преимущество на данной платформе. Full HD же в этой игре мы имеем свыше 80 кадров, но отрыв сохраняется прежним и остается крайне небольшим в процентном соотношении. Следующая игра у нас RDR-2, и на не максимальных, но очень приближенных к ним настройках, картинка остается прежней. 4К FPS на 10-15% выше, чем у предшественницы, но играть на таких настройках все равно некомфортно, и их надо снижать. В Quad уже имеем заветные 65-70 кадров, разница с 30-70 остается в принципе прежней. В Full HD уже свыше 80, разница возрастает до 17%, но это скорее влияние разности платформ, которая на низких разрешениях проявляется все-таки больше, потому что идет больше нагрузка на сам процессор. Ну и также я провел тесты в двух других играх, друзья, правда тут не будет сравнения с конкурентами, либо данных либо нету, либо они серьезно изменились. Во-первых, это метро, настройки графики приближены к максимальным, и эту игру я не тестировал на 3070, плюс у меня возникают проблемы с включением RTX плюс DLSS в Full HD разрешении, так что даю лишь два разрешения, и как я и сказал, без сравнения с оппонентами. Можете посмотреть какой тут FPS и определить, устраивает вас такая картина или все-таки нет. И он сказал, что на открытой местности играть в 4К будет не очень комфортно, а вот Quad HD уже плюс-минус терпимо. Ну и напоследок Киберпанк или как я его зову Глюкопанк 2077 настройки максимальные, RTX впечатляющие, DLSS в балансированном режиме и в эту игру вносилось столько фиксов, что сравнивать новые результаты со старыми мне кажется нет никакого смысла. Можете посмотреть какие результаты дает нам 370 Ti в этой игре со всеми последними обновлениями, но насколько я знаю тут даже владельцы 390 испытывают существенные трудности с картинкой и в 4k, так что в принципе удивляться результатом не стоит. Каковы же, друзья, выводы, в принципе, по данной карте? Ну, по сути, своей средняя разница FPS между 3070 Ti и обычной 3070 всего 10%. Но в сравнении с 3060 Ti и порядка 20. Что же касается в целом производительности карты, то игра с 4К на ультрах она в большинстве проектов, ну, в принципе, не позволяет. А для Quad HD и 60 FPS вам хватит и обычной 3070. Таким образом, 3070 Ti просто стала очередным промежуточным звеном, и отвечать на вопрос, что купить 3070 или 3070 Ti, вы, скорее всего, будете, исходя из того, что будет в магазинах, когда оно будет, и, соответственно, цены на этот товар. Что до нашего конкретного образца, то карта неплохая, имеет адекватную систему питания и адекватную систему охлаждения, довольно низкие температуры и также двойной био с сайлент режимом, который мне действительно понравился, ибо он полностью выполняет свои функции. Но какого-то вау-эффекта на самом деле карта у меня не вызвала. Так что опять-таки вопрос покупки будет определяться в первую очередь ценой в сравнении с конкурентами. Если цена будет небольшой, то повода не взять данную карту я в принципе не вижу. Но если, друзья, вы решите приобрести себе какую-либо из этих карт, использованных в данном ролике, то ссылки на них я, как и обычно, оставлю в описании. Так что вам остается лишь периодически заходить и мониторить цены на предмет их поддержки. По традиции все ссылки будут на ситилинк, ибо он есть в большинстве городов нашей необъятной родины, там есть продажи видеокарты, там есть доставка товаров и порой проходят разные скидки и акции, которые позволяют сэкономить вам ваши деньги. Так что если вам что-то понравится, то можете смело приобретать.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 Ну, а если, друзья, видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк. Также подписывайтесь, жмите колокол и выбирайте в нем оповещение обо всех новых выходящих видео, дабы не пропустить все самое новое и интересное. Сразу по окончании этого видео я займусь тестом 15 кулеров в сегменте тысяч, Будет такой, скажем, батл. Так что нажатый колокол позволит вам первыми получить оповещение, когда это видео выйдет на свет. Всем еще раз спасибо и до новых встреч!